Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, преподаватель йоги Ирина Савельева и моя юная помощница Алина Михайлова. Сегодня мы покажем вам еще одну позу на вытяжение, которая разрабатывает тазовые суставы, разрабатывает паховые зоны, делает суставы, ног более подвижными, делает ваше настроение более хорошим, и эта поза является одной из, одним из упражнений, которое избавляет человека от депрессии От депрессии Не нужно применять таблетки Не нужно ходить к врачу Вы просто выполняете эту позу И постепенно избавляетесь от этого неприятного состояния Как депрессия Итак, давайте попробуем Для того, чтобы выполнить эту позу Нам нужно находиться на полу Сесть ровной спиной И поставить ножки в стороны как можно шире Затем Поставим руки на пол, удерживаем спинку прямой да, и постепенно перебирая ручками по полу, постараемся достигнуть максимума. У каждого человека максимум будет свой. Алина показывает вам максимальное э, растяжение, но вы можете начать с того растяжения, на которое сейчас способны ваши связочки, ваши мышцы. Ноги ваши могут остаться слегка согнутыми. Вы можете не достигнуть земли, не лечь на живот. Но самое главное, чтобы вы в наклоне сохраняли спину прямой. Как только наклоняясь, вы почувствуете, что ваша спина округляется, вам нужно остановиться в этом положении и удерживать. Вытяжение именно в этом положении Со временем вы сможете Достигнуть вот такого уровня Вытяжения, но это не сразу Это несколько лет практики Поддержать эту позу И подышать спокойно Вам нужно будет примерно в течение Полутора-трех минут От полутора до трех минут Мы выполняем этот расслабление когда вы достигнете максимума в этой позе, вы будете получать огромное удовольствие от выполнения этой асаны. Итак, как из нее выйти? Вот вы находились в максимальном вытяжении. Прошло время, которое вы способны удержать это вытяжение. Затем, делая вдох, вы медленно поднимаетесь, перебирая руками по полу, а с выдохом скрещиваете ножки. Складываете ладони лодочкой и расслабляетесь, закрывая глаза. После этого вы в обязательном порядке сидите, наблюдая за энергией своего тела, за теми ощущениями, которые происходят внутри вас после выполнения асаны. Это как та же таблетка. Приняли таблетку и чувствуете, как она действует на ваше тело. То же самое и асаны. Сделали асаном вы чувствуете, как она воздействует на ваше тело. Вы абсолютно внимательны, вы абсолютно осознаны и работаете сами с собой. Обязательно попробуйте. Это очень хорошее упражнение для вашей нервной системы и психики. Мы с благодарим вас за внимание, за то, что вы смотрите наше видео. И приглашаем вас на наши следующие уроки. А сегодня мы с вами прощаемся. До встречи и, как всегда, на мастер.